Можно ли остановить пандемию коронавируса и что помогает людям чувствовать себя под защитой? Задача вакцины от ковида создать иммунную прослойку населения. 220 учеников казанских школ проверили свои знания в математической олимпиаде. Первые годы совершенно на полном энтузиазме. то есть мы сами составляли задачи, сами проверяли. Сами покупали призы, покупая какие-то хорошие книжки. IT-лицей Казанского университета посетил абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года 2020» Михаил Гуров. Сегодня учитель перестал быть источником знаний. Он перестал быть истинной последней инстанцией. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Екатерина Лазарева. Президент Татарстана Рустам Миниханов открыл в Елабуге образовательный центр Алабуга Политех в мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В России за последние сутки выявлено 8646 новых случаев COVID-19. Вакцинация остается самым надежным способом защитить себя от вируса. Все больше людей начинают делать прививку, чтобы чувствовать себя спокойнее. Подробнее в следующем сюжете.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 Команда Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета отмечена дипломом второй степени чемпионата Северной Евразии по программированию среди студентов. В составе команды два магистранта первого года обучения – Артем Иликаев и Максим Ягафаров, а также четверокурсник Руслан Капралов.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 Еще в 30-х годах прошлого века Олимпиады для школьников были только математическими. Одним из первых победителей стал ученик 8 класса Владимир Фридлендер. Поступив на физико-математический факультет Казанского университета, он внес вклад в развитие олимпиадного движения. 47 лет был членом жюри, руководил кружками, выезжал с командами республики на всесоюзные Олимпиады. Его ученики и коллеги в знак памяти уже 11 лет проводят математическую Олимпиаду на базе университета. Первые годы в совершенно на полном энтузиазме. То есть мы сами... Составляли задачи, сами проверяли, сами покупали призы, покупая какие-то хорошие книжки и очень этим гордились. А потом получилось так, что у нас возник математический центр, ну и теперь книжки мы уже не на свои деньги покупаем, мы покупаем их от имени математического центра. Чтобы вместить всех желающих, под Олимпиаду были выделены дополнительные аудитории. Возросшее по сравнению с прошлым годом количество участников, организаторы связывают с увеличением интереса школьников к математическим дисциплинам. Я пришла попробовать свои силы, потому что все Олимпиады – это в первую очередь огромный опыт. Олимпиады вообще созданы, чтобы проверять свои знания и дополнять их. И я бы считал, что лишнего меня не будет. Призеры и победители Олимпиады будут приглашены в летнюю физико-математическую школу университета, которая в этом году отметит свое 50-летие. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском университете простились с профессором кафедры археологии и всеобщей истории Института международных отношений Евгением Чеглинцевым. Грамотный и ответственный пример трудолюбия, жизнелюбия. Замечательный учитель, верный друг и глубоко порядочный человек. Таким он навсегда останется в сердцах студентов и коллег. Поезд здоровья прибыл на конечную станцию. Об итогах прошедшей спортивно-оздоровительной акции далее в сюжете. В Казанском федеральном университете завершилась спортивная оздоровительная акция «Поезд здоровья». С 30 января по 27 марта состоялось 10 выездов, в которых приняли участие более 700 человек – студенты и преподаватели университета. Все годы в основном мы проводили на базе маяк в Зеленодольске. В этом году. Пришлось нам и по известным причинам перенести это мероприятие в другое место. Место мы выбрали не случайно, в этом году отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. Территория астрономической обсерватории Казанского университета уникальная, поэтому мы предложили нашим студентам в этом году именно этот проект провести на данной территории. Главная цель мероприятия оздоровление студентов, предложение им дополнительных условий для поддержания здорового образа жизни. Выезды были организованы в малых группах. Участники поезда здоровья катались на лыжах, знакомились с территорией астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Мы в этом году впервые э, запустили проект не после каникулярного времени, а именно в период каникулы предложили нашим студентам, которые не смогли. Э,